У нас в эту субботу пройдет очередной 273-й турнир UFC. Рассмотрим прилимный бой промоушена в тяжелом весе между Жорзини Розенстрайком и Марчином табурой ну, Жорж Розенстрайк это 34-летний боец из Суринама. Провел он в профессионалах 15 боев, из них 12 вроде бы одержал победы. Пришел он в UFC из кикбоксинга, где показывал в свое время довольно-таки неплохие результаты. Есть у него хорошая ударка, есть нокаутирующая мощь в кулаках и достаточно неплохой кардио, которого, в принципе, на трехраундовый поединок хватит. Шел в непобежденным бойцом, неплохо так вырубал малоизвестных бойцов, ну или тех, кто находился на спаде своей карьеры на данном этапе. Правда, тот же Дос Сантос или доставляли ему довольно-таки серьезные проблемы по ходу боя. Ну, а как только встретил в октагоне голодного до побед, находящегося на подъеме своей карьеры Фрэнсиса Ангана, тот просто снес Джорджа в первом раунде. Ну, после он уступил к такому же голодному проспекту UFC, высококлассному ударнику Сироу Гану. Ну, а в крайнем бою проиграл решением борцу хорошего уровня Кертису Блейдсу. Марчин Тебура. Ну, это 36-летний боец из Польши. Провел он в профессионалах 29 боев, из них одержал 22 победы. Он, что говорит о том, что он поопытнее своего соперника будет. Но побеждал он тоже малоизвестных, среднеуровневых, находящихся на спаде своей карьеры бойцов. Ну, а высококлассным топовым бойцам Марчин Тебура проигрывал. Ну, есть некая схожесть у него с этим, с Джорджем Розенстрайком. Ну, кстати, после поражения Августа Сакаю шел на э, довольно-таки неплохом стрике из пяти побед подряд. Э, ну, не сказать, что там была топовая позиция, но это довольно-таки хороший показатель для тяжелого веса. Но эту серию, кстати, прервал Саша Волков, единогласной победой решением судей. Но не сказать, что Волков доминировал в бою. Достаточно неплохую конкуренцию показывал Тебура, учитывая, что у Волкова довольно-таки хорошая защита от тейкдаунов, а ударка вообще находится на другом уровне. Что я думаю по этому бою... Ну, в ударной технике, конечно, Resin Strike будет выглядеть гораздо опаснее, предпочтительный. И если ты буре прилетит, хорошая плюха-ухо от Джорджа, то вполне вероятно, что он уйдет в нокаут. Но Тыбура неплохо борется и, вероятнее всего, будет пытаться бороть и изматывать противников в партере. Как раз-таки разнострайка можно переводить, что показал Кертис Блейдс в его предыдущем поединке. Но, скажем так, Кертис Блейдс будет помощнее буры, поэтому ему в этом аспекте было работать попроще. Но с другой стороны, Марчин сейчас находится на пике своей карьеры. Да, он проиграл Волку, но это был, как я уже говорил, довольно-таки конкурентный бой. Мне кажется, если тут у Розенстрайка есть шансы на победу, то вероятнее всего в первой половине боя я думаю, что Тыбура сможет перевести Джорджа и сможет изматывать его в партере. Я, наверное, попробую дать шанс все-таки Тыбуре и притоплю за него. Попробую поставить на победу Марчи на решением судьи с коэффициентом 4. Но тот, кто не верит Тыбуру, а верит в хорошую защиту, защиту от партера, от раздестрайка, кто может притопить за нокаут от Джорджа с коэффициентом 2,2. Как-то других вариантов я тут особо ну, не нашел с нормальными коэффициентами. Ну, вы же оставляйте свои э, мысли под этим видео в комментариях. Очень интересно почитать, что вы думаете по этому бою. Ну, а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего видео.